Всем привет! С вами Виктор Бондалет, автор блога викторбондалет.com, основатель бизнес-сообщества Business Chance. И в этом видео я хотел бы с вами поговорить о выборе цели. Скажите, пожалуйста, какой-нибудь благоразумный человек, который хочет добраться из точки А в точку Б в какое-нибудь долгосрочное путешествие, он садится в автомобиль, не зная маршрута и без карты. Также можно говорить о целях. Вы никогда не добьетесь чего-либо, если не будете знать, чего вы хотите добиться в этой жизни. Какие конкретные цели, какие рамки. И знаете, что самое интересное, самое замечательное, что... Только два человека из ста ставят эти цели, и только два человека из ста добиваются всего в жизни, чего не хотят. И самое потрясающее то, что у всех их одинаковые возможности в жизни, просто эти двое знают, чего не хотят, несмотря ни на что стремятся к своим намеренным целям. Если у вас до сих пор нет этой цели, и вы не знаете, к чему стремиться, прямо сейчас определитесь с нею. Потому что ничего хорошего в жизни вы не добьетесь, если будете плыть по течению. Я вам скажу небольшую инструкцию, которую, я надеюсь, которая вам поможет поставить вас на путь истины. Итак, первое... Подумайте, вот сейчас подумайте, какого у вас есть самое горячее желание, добившись которого, вы будете понимать, что вы достигли успеха. Это первое. Второе. Напишите это на бумаге, напишите на бумаге и распишите, чем вы готовы пожертвовать ради того, чтобы этого всего добиться и в какие сроки. Третье. Читайте это каждый день, до тех пор, покуда вы это не заучите. И самое главное. Пробудите в себе чувство благодарности. Каждый день вы, когда заканчиваете свой пройденный путь, благодарите Вселенную то, что она вам позволяет идти вперед к своей цели и вы посмотрите через ближайшее время насколько вам будут открываться все новые и новые возможности как вы будете легче справляться со своими всеми трудностями которые у вас сейчас будут встречаться на пути к целям и те люди, которые скептически ко всему этому сейчас отнесутся, к чему я сейчас, э, вот о чем я сейчас говорю, будут потом все локти кусать, наблюдая за результатами и наблюдая за тем, как эффективно и как быстро люди преуспевают и добиваются того, чего они захотели добиться этой жизни благодаря вот этой системе. Это очень сильная система. И знаете, что еще самое интересное, что не все… В нашей жизни все дается нам не так просто, все нужно заслужить. И все, то, что мы имеем, и все успешные люди когда-то что-то открыли, когда-то в чем-то преуспели, это лишь благодаря четко сфокусированным действиям целеустремленного человека, и не, не менее, не более того. Я верю, что вы знаете Уолтера Крайслера, это тот человек, который потратил все свои сбережения для того, чтобы купить автомобиль, который не имел никакого образования в механике. Но он купил этот автомобиль для того, чтобы собирать разбирать автомобиль, чтобы изучить э, все действия, все механизмы, как устроен э, автомобиль, как двигатель устроен. И он разбирал и собирал свой автомобиль, Настолько много раз Что его друзья И знакомые, родные Уже начали обдумывать то, что Он ума помешался Но, как вы знаете, сейчас Крайслер Это одна из самых великих Автопромышленных Как это правильно сказать Автосервисов Автопромышленных Господи, я думаю, вы меня поняли, правда? Я еду за рулем, просто сконцентрироваться немножко тяжело, чтобы высказать вам все свои мысли. Но что самое главное, он не оступился, он не послушал, он знал свою четкую цель. я думаю, что именно эта история должна вас мотивировать, что нехватка. Обучение, то есть недостаточность обучения и не имея стартового капитала, ни в коем случае не должно вас останавливаться от ваших целей. Ни в коем случае. Это огромная ошибка, кто так считает. Далее. Мария Кюри была такая женщина, которая открыла такой химический элемент, как Радий, а Эйнштейн выявил, что... Энергия. Энергия э, появляется при помощи разложения атома. Но почему до этого никакие ученые этого не сделали? Да потому что они считали, что это просто-напросто невозможно. И это отличие целеустремленных и сфокусированных людей, что при том, когда у вас есть цель невозможная, вот это слово невозможное, просто-напросто исчезает смысловая нагрузка в слове «невозможное» перед вами открываются огромные результаты, вы начинаете совершать такие свершения, что просто-напросто немыслимо для других людей, которые не имеют цели. И те люди, которые не имеют четко сфокусированной цели, они постоянно будут довольствоваться крошками со стола преуспевающих людей. Сейчас же, что я вам рекомендую, ребят? определитесь с вашей яркой целью, определитесь, сфокусируйтесь, не обменивайтесь на второстепенные вещи, что самое главное. И возьмите для начала ту схему, которую я для вас предложил в начале, это выявить на данный момент ваше огромное желание, при исполнении которого вы будете чувствовать, что вы добились успеха. Напишите ее на бумаге, поставьте сроки и заучите ее наизусть. И вы получите невидимого партнера в своей жизни, который будет вам помогать преодолевать другие препятствия, самые сложные препятствия в вашей жизни. Я верю, что это видео было для вас полезно. Ставьте лайк, неважно где вы его смотрите. Делитесь с друзьями, чтобы как намного больше в вашем окружении становились успешные люди, успешными людьми. Это была рубрика ⁇ Как стать богатым за один год ⁇ и неважно, чем вы занимаетесь ⁇ И до встречи в следующих видео. Пока-пока.